Эдос переводится на русский кусака. Соответствующее название. И вот эти вот кусаки, они как раз нас за городом, особенно вот в, где около лесов, вот это уже другие виды. Есть ли польза от комаров и нужны ли они человечеству, как благодаря укусу комара мы участвуем в цепи питания? В целом, если говорить о комаров вообще, нужны ли они или не нужны, нужны. Потому что комары помогают участвовать в цепях питания крупным видам животных, у которых, допустим, нет никаких э, хищников. Вот, например, человек. Благодаря комарам мы хоть как-то участвуем в цепях питания, потому что комары кусают нас, сосут нашу кровь, потом этими комарами питаются очень многие виды животных. Вот, это и птицы, и насекомые, и летучие мыши. Вот, соответственно, мы тут хоть как-то участвуем в вот, в в, в в этом общем процессе, значит, цепях питания, которые происходят у нас в экосистемах. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.